Сейчас мы с вами приготовим банановый торт Он будет из растительной пищи Первая основа самого теста, которое не нужно будет варить это орешки миндаль грецкий орех и фундук. Орешки нужно промыть, замочить на ночь. Финики тоже промыть и очистить от косточек. Сейчас это я перемешаю в блендере. И у нас получится тесто. Далее начинка у нас будет из кокоса. Я сделаю кокосовое молоко. Как сделать кокосовое молоко? Посмотрите, пожалуйста, по ссылке под этим видео. Начинка у нас будет бананы. И сверху мы польем шоколадной глазурью. Шоколадную глазурь я сделаю из какао-бобов. Как растворить на водной бане, ссылка под видео. Ну и добавим для сладости мед натуральный. Ну что, приступим. Мы перемололи орешки с финиками. Получилась такая масса. Сейчас делим ее на две части. Первую часть выкладываем и делаем первый слой нашего тортика. Далее чистим банан и разрезаем пополам. Второй банан. Сверху можно помазать немножко медом. И сверху снова вот этой массой второй, который у нас вторая выкладываем. Вот получился такой у нас тортик. Сейчас мы его украсим шоколадной глазурью и фруктами. Вот я растопила какао бобы. Сейчас мы сюда добавим мед и сделаем шоколадную глазурь. Я успела кокос. И я отжимать его не стала, прям с кокосовой стружкой положу в нашу глазурь. Какой кокосовая стружка? У нас будет очень нежная и вкусная шоколадная глазурь. Все перемешаем. Ну вот мы перемешали. Сейчас этим покроем наш тортик. Украсим апельсином. Далее виноград и клубникой. Далее украсим киви. И у нас получился вот такой вкусный тортик. Сейчас поставим его в холодильник, чтобы он постоял несколько часов. Такой тортик а, можно делать а, с сыроедом, вегетарианцем. Тут нету никаких ограничений, нет выпечки. Он очень питательный, состоит в основном из фруктов и орешков. Поэтому а, часто такой тортик делать не нужно. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!